Всем привет, с вами Макс виз канал Макс риск Брау stars Сегодня мы узнаем, как же торговаться гело. ела Прокачать. Очень даже хорошо. В общем, с вас лайкос и подписка на YouTube-канал. Также ссылочка в описании будут на еще один youtube каналы Для того, чтобы не удалить еще этот канал. Так, заходим. Так, у, у, самая лучшая карта, по-моему, мне. Брау пока Если мы затащим, то... Смотрите, как мы будем тащить. Это гайд для новичков. Сейчас буду показывать. В общем, это не простой ролик, непростой. так что осматривайте Так, давай-ка. Сто процентов. Ссылочка в описании будет на мой еще канал. В общем, как-то лагает, но я все же настроил, чтобы не лагало. Так, так. Эй, -э -э -э. что плохое началось. В общем, 8 бит. Тут может затащить, да? Как я понял. Блин, ну что делаете? Записал видеоролик. Я включу запись, а вот такие вот. Так, тихо-тихо, блин, лагают. Как так? А как сделать, чтобы браузер с лагал ну, Можно записать видеоролик, у меня есть пару идей. В общем, что ваши ответа комментария а записывайте или же нет. явно лагает! А ну-ка проверю себя! Так, там, все на Спасибо большое, что забегу восьмой бит даже не тестировали так тихо так так тихо тихо а ну-ка вперед меня как будто что-то не управляет так все нормально вперед смотрим смотрите блин тут слева думал что затащишь блин но оба надела хоть этому можно можем да хоть можем оттал отталкивать как фрэнки ну что-то явно с, с компьютером не так на телефоне, конечно, будет шумно, а тут без шумов. Значит, смотрите, как обычно, тактика. Идем сюда вот, делаем вот так вот. Когда он поближе подходит, то мы отталкиваем. Потом снова идем сюда, вот делаем так вот. Так, сначала нужно подождать наших товарищей, потому что мы не затащим. Я вам честно говорю, не затащим. Так, кидай мячики вот туда прям. Прям специально. Потом 8 бит там все что угодно есть. Так, это плохо пошло дело. Тихо, поворот, ворот потом оп, врубать, врубать, потом отталкиваем, потому что он слишком близко к нам. Спасибо большое, Васибис. Прикольно. В общем, это не вся информация, но мы немножко рассказали. Где-то на 25%. процентов Так, сейчас мы расскажем, как сделать так, чтобы игра brawl stars не локала. В общем. Включаем звук. Да. Так, так, условия используем, политика какая-нибудь официальность, не помощь помощи, поддержка у программе <с> Ничего такого не классного. В общем, нужно подождать. Это хотя бы пять минут. <с> Это много, да? Ну ладно, 2 минуты давайте. он 2,50 секунд. 2 минуты 50 секунд. В общем, тестируем, заходим в магазин и смотрим. Если лагает, то нужно еще подождать. Так, пока что работает. Потом вести код max -risk qt дальше М -м -м покрутить, крути, покрутить, дальше зайти сюда, отключить, чтобы его куча заявок, а то лагает также, смотреть на графику, выбирайте не скины, когда скины так лагают, все вроде, все рассказал, чтобы игра не лагала, звук выключил, <с> <Video> изменить скин, ну, ну мне не так и уж не лагает, дальше уменьшить экран, дальше смотрим, немножко отлохнуло, да да, видно. Ну что, с вас лайкос. За этот гайд. В общем, обмотай его, обмонтай его. Блин, ну чувак, блин, ну вот мог обмотать. Ладно, буду слева всегда. Как Кришталь Рональдо. Всегда слева. Так, смотрим, потом отталкиваем, потому что их два, два соперника. Так, так, так, так, так, так, так. так. Зря ты кто пошел, чувак, зря. Ага, фкаша, фкаша. Зря, зря, зря, зря. зря топой блин ну как так без звука конечно как-то не весело но сейчас буду биты писать этот канал макс риск брау старс там нет биты ну ладно в общем ссылочка в описании будет на канал макс риск там есть некоторые клипы треки треки ну и треки там да так иди отсюда лучше врубаем да ну да а то чего умер а в общем это не та команда сразу говорю если у вас есть в команде Нани, то вам не везет. Все, если вы Гео и у вас Нани, то несовместимость. Это еще одна подсказочка. Так, см смотрим. Так, двойной удар. Все, толкнули. Так, они сюда ходят, да? Хола Хоп, хоп, хоп. Тут у нас еще один есть. Ну, ладно. Так, отталкиваем. Хоп, <клёх> <клёх> блин. <клёх> ну, в общем, Нани тут слабенькая. Или не так карта. Да, еще не та карта, карта Там нет пространства пространство как майнкрафт чисто поле в общем заходи, значит, заход захват кристалла не нет осада ну нет о блин давно не играли в общем рассказал гайд пошлите как там большую игру и как там битва с боссом да, битва с боссом в общем сейчас будет гео тащить а робота рубка понятненько и так возможно Роборубка для гела реально круто. Смотрим. Так делаем, так делаем, потом выращиваемся, потом вот так делаем, вот так делаем. Стандартно, да. Ну, если это слабо, то просто ходим кругами, как это френд нами. <с -cam> Прикольно, да? Стоп, прикрываем, потому что у нас только хпшки, что нам хватает. Также маним его отсюда. Да, это еще один гайд для роборубки. Так. Блин, сегодня три гайда вам дал. Это офигенно. Чем обычный ролик. Ставь лайки, если тебе нравятся гайды. Так вот. Да, как же играть за Гела. В общем, рассказал, чем больше врагов, тем гейу лучше. Давай, давай, давай. Прикрываем спины всем. Там хоп на себя. У нас так вот э, хпшки. Э, смотрим, значит, когда он так делал, потом мы вот так делаем и всё. <coughs> Вот так вот, в общем. В общем, нужно экономить э, эти вот э, суперсилу и отталкивать его. Вау, как нужно. У нас не так уж и сильно отталкивающая штучка. Блин, ну что вы меня не прокрыли? Только сами давайте сражайтесь. Ладно. Все равно на них. А, ну-ка, напишите в комментариях, как вам звук с игры. Нравится или же нет? Ну, кто тебя, доктор? Никто не спас нем. Блин, во а что, мало хп. Тогда, хова делаем. Да, реально теперь стало сильнее Там 25 секунд, Вы зата... мы затащим или нет? <с> Давай, тихо, на ворот, поворот Мы должны себе не попадать Вот когда с нами еженунцы, тогда плохо дело пошло Все, как будто нас нету <с> Ну неплохо Так, 15 секунд Так, так, так 5, 7 Ну, вроде выиграли выиграли. В общем, убирайте, где там больше всего бравлеров, кубков Тогда идите потому что если вы берете меньше вас соперники э, напарники меньше а раба так уже самый в общем смотрим выполнена каст да я вообще не лагает если не лагает то включай звука а то без звука никак. так 200 кубков дальше у нас идет самый больше всего трофеев джейси красный ракон джейси китайский brawl старс. Хэштег 1 до хэштег 21 серия в описании. Вот тут еще один Джесси. красная Ю, Неужели ЮТ? А, не ЮТ. Тоже Джесси. Привет, Джесси. Клон Джесси. Вообще, не 8 если у тебя там 10 или девятая. Вообще, я не знаю. А, тоже десятая. Потому что у меня 600 кубков, да? Да, 2 кубка не хватает. В общем, вот видите, как нужно. Так, все, по ФКшам. Они справляются. Все нормально. Так а топ потом прикрываем в общем прикольно роботка мне нравится в общем обычно сейчас пройдем игру и посмотрим приближается больше робот кстати да мы же шнер до рассказали гело. ну в общем если хотите продолжение то вы знаете что делать. лайкос подпискам на канал ну, вроде бы я не знаю ничего я эти не прикрою <с> ну ладно Давай прикрою прикрою один удар 900 хп ну да те бы один дар бы убил так все хватит прикрывать не так мало хп. опа опа, началось началось хованом идем не знаю куда вот в общем честно собьют Не даем себя умереть. Когда у вас мало хп, то не даем себя умереть. Почему? Потому что 15 секунд ждать это реально много. Вы так зарегенерируетесь быстрее. Так что уворачиваемся, хайд тогда попадает, ну и ладно. Главная ваша цель защитить себя сначала. Вот видите, защитили. все победа, вот изичная защита. Они такие, а мы умирать будем. Вот вам еще один хайд на раборуке. Не знаю, сколько у меня хайдов, но не наверное большой опыт. Что такое Прям в одном ролике. 1-0. Вот как нужно. В общем, вот вам. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Макс Рис. Ссылочка на канал в описании. Это не один канал. Подписывайтесь на другие. обязательно это файковый канал. Ну хай будет так вот. Всем удачи, всем пока.